У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. это передача «Победоносный голос верующего». Мы замечательно провели время на прошлой неделе, не так ли? Слава, да. Это было здорово. Да, говорю вам. Да. Я думал об этом, когда уехал домой. Я думал об этом, когда проснулся сегодня утром. И это было просто потрясающе. Я хочу еще раз поприветствовать профессора Грега Стивенса на этой передаче. Грег, для тех, кто не знает вас, возможно, это новые люди, которые не знакомы с библейским колледжем Кеннета Копланда. Вы можете себе представить, что моим именем называется Библейский колледж? Да. А я не могу. Но так или иначе... Да, спасибо тебе, Господь. В самом начале этого служения я услышал, как брат Хейгин сказал, я буду проповедовать Евангелие о том, что Иисус спасает, Иисус исцеляет, Иисус крестит в Духе Святом, и он наш скоро грядущий царь. Я буду проповедовать его от Эль-Паса до Тексарканы. И затем он сказал, если бы я мог покрыть весь штат Техас, я бы сделал это. Затем он сказал, и затем я добавил бы к этому Канаду. Слава Богу. И я подхватил это и сказал, «Я буду проповедовать это Евангелие о том, что Иисус спасает Иисус, исцеляет Иисус, наш скоро грядущий Царь, и Он тот, кто приносит нам преуспевание. И я буду проповедовать это по всей земле от края до края». Слава Богу! И когда я начал проповедовать на радио, Господь сказал Я гряду так скоро, что я хочу, чтобы это бескомпромиссное слово веры проповедовалось всеми доступными способами. Да, сэр. В то время это было только на радио и на Телевидении Мы уже транслировались на радио, и вскоре мы транслировались на семистах станциях. Мы были самой большой религиозной передачей на радио во всем мире. Хвала Богу. Аминь. Аминь. И всего годом раньше наш бюджет составлял 300 с лишним тысяч долларов, но... К концу следующего года, благодаря радиопередачам, наши расходы на радио составляли 400 тысяч долларов в месяц. Я помню, как писал своим партнерам, и многие из вас помнят об этом. Стоимость пары кроссовок. Это покажет вам, как многое вы можете изменить. 12 долларов или 15 долларов в 70-е годы. Конечно же, сегодня это больше, но это вопрос инфляции. Да. Это было самое легкое, Грег, что мы когда-либо делали. Что означает бескомпромиссное слово «вера». Вот что оно означает. И это произошло со мной. Мы были в городе Оклахома и мы остановились у очень близкого нам человека. Эта женщина была... вдовой. Ее звали Лавине. Она загружала людей в свою машину и привозила их на собрание брата Орла Робертса, потому что однажды она сама исцелилась от рака на его собрании. Она просто да. привозила к нему людей, и она была довольно суровой женщиной, если так можно сказать. Однажды утром я проснулся с симптомами гриппа, но я не мог это просто так принять. Я не иду в этом на компромисс. Верно. Я так плохо себя чувствовал, когда проснулся, когда я ложился спать, все было хорошо. Но когда я проснулся, я чувствовал себя очень плохо. И вот я сижу в кровати. И Глория подошла к кровати и взяла меня за волосы. И я сказал, вот это да. Я спросил, Лавиния, у тебя случайно нет электрической бритвы? Она ответила, да, хорошо. Я сказал, я хочу, чтобы Глория помогла мне в этом. И затем она держала меня и брила меня электрической бритвой. «Боже мой, я чувствовал себя, как в мясорубке. У меня все болело. Мы сели в машину и поехали в церковь». И к тому времени, как мы приехали, я чувствовал себя достаточно хорошо, но я не иду на компромисс. Я встал за кафедру... И помещение поплыло перед моими глазами. Место для хора было за сценой. Это была маленькая церковь. Церковь брата Хартсвилда в городе Оклахома. Хорошо. Я вышел на сцену, и как говорит Джесси Дюплантис, мы с дьяволом поборолись, и я победил. Аминь. Я вышел на сцену и схватился за эту кафедру. Как вы думаете, о чем я проповедовал? Я проповедовал да. исцеление через короткое время, буквально через несколько минут, не осталось ни одного симптома. И я час и 15 минут проповедовал да, о исцеляющей силе Божьей. Вы были доступным голосом для того, что нужно было сделать и сделали это. Да. Я доступный голос в этом служении, в Библейском колледже Кеннета Копленда. Все люди, которые выходят из него, научены этому бескомпромиссному слову. Все мы становимся доступными голосами. Грег, расскажи, пожалуйста, зрителям о том, чем ты занимаешься в Библейском колледже Кеннета Копленда. Я обучаю тому, что мы называем Первым Заветом. Я учу на тему Ветхий Завет, обзор Ветхого Завета, истины Ветхого Завета. Когда мы говорим об истинах Ветхого Завета, это высший уровень. Мы говорим о Заветах. Мы говорим об ангелах и демонах, и Духе Святом, о работе Духа Святого в том, что мы называем Ветхим Заветом и Новым Заветом. А весной я учу на тему обзор Нового Завета. И я учу об Откровении Павла. Мы занимаемся этим, и мне это нравится. Мы начинаем этот класс на следующей неделе. И я с нетерпением жду этого. Мы будем учить о том, что праведный будет жить верой. Верой. Рассматривая три послания, написанные Павлом. Да. Потому что он объясняет, как праведный будет жить верой. Другими словами, Я буду радость, учить о Новом Завете этой весны. Ваша жизнь поддерживается... Да. Вашей верой. Конечно. Примерно в самом начале... Я услышал, как Господь сказал следующее. Это не просто партнеры. Это партнеры по да, завету. И ты войди в завет с ними. И есть определенные вещи, которые ты будешь делать. Ты будешь делать это. Ты будешь писать им письмо каждые 30 дней. Ты будешь каждый день молиться за них. Мой отец в вере, Орл Робертс, когда он проповедовал, он приглашал людей к покаянию, и затем он выходил, и моим первым днем в комнате для больных, как мы уже говорили на прошлой неделе, там было очень много больных людей, они себя плохо среди чувствовали, толпы. для них да. было трудно находиться среди других людей. И там был небольшой стол, и прежде, чем он входил в это помещение для больных, он показывал кое-что на экране. Он показывал имена своих партнеров на микрофильме. Помнишь микрофильм? Да. Молодые не помнят, что это, но мы знаем, что это такое. На самом деле, первыми это начали делать газеты. Верно. Когда Делается фотография, и затем она да. сжимается. Я всегда хотел делать это, но нашел другой способ. Да, конечно. Фактически это то же самое, не так ли? Маленькая флешка. Все имена моих партнеров находятся в ней. Хвала Богу. И я ношу ее в своем кармане. Вы в моем кармане. И я слышу это. Я слышу это. Это происходит, когда я ношу свой телефон. И я слышу их имена и думаю, о, мои партнеры, мои партнеры, Бог любит их. И я молюсь за них каждый раз, когда молюсь за Иду. Хвала Богу. Поэтому давайте перейдем к этому. Да, сэр. Грег, 12 глава «Бытия». Я подожду, пока вы откроете это. Уже открыли? Хорошо. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Вам придется верой. сделать это верой. Он не знает куда. Бог не собирался говорить ему, «Я покажу да. тебе, что делать, я покажу тебе, куда идти, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и...» «Будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам. Мне да. это нравится, он просто поднялся и ушел из города. Это вера. Бог сказал, «Я благословлю тех, кто благословляет тебя». Я слышал, как Господь сказал это так. Я благословлю благословляющих тебя, и я остановлю тех, кто пытается остановить тебя. Верно. Это обетование Он установил завета. благословение и обетование завета этими словами. Я принимаю участие в том, в чем и ты. Верно. И это часть завета. Могу ли я кое-что сказать Конечно. вам? Конечно. Очень многие люди пропускают это. Мы говорим... «Я благословлю Тебя, возвеличу имя Твое, Ты будешь благословением. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну». Но здесь говорится не то. Послушайте внимательно. Послушайте эти слова. Я уделяю внимание маленьким деталям. Посмотрите, там где написано «Я благословлю благословляющих Тебя и прокляну Того, того. не Тех, а Того, Я благословлю и прокляну, и прокляну его. его». Есть единственный, кто проклинает. Проклятие произошло от Него. Люцифер. Совершенно верно. И если вы посмотрите на Израиль, это касается и тела Иисуса. Вы выступаете против проклятия. Против Него. Да. И Его, это возвращает да. нас к Завету. Вам нужно гостовение или проклятие. Да. И вы можете быть с Ним. Он является источником проклятия. Хорошо, давайте кое о чем поговорим. Давайте откроем второзаконие. Поэтому многие люди неправильно читают это. Я читал это неправильно на протяжении последних 34 лет, точнее 54 лет. Спасибо, спасибо вам, поэтому спасибо вам. Прокляну спасибо его. Спасибо большое за это. Пожалуйста. Ты профессор Грег. А я просто, я просто, брат Котланд, Второзаконие 30.19. Это Бог, который говорит через кого? Это? Через Это? Моисей. Моисей, да. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю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 в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с твою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иаку. Это та земля, которую Авраам вера искал. Да. Все это делается верой. Да. Потому что вы делаете это, как делал Авраам. Изберите жизнь. Все мы знаем и помним о том, что вера — это могучая духовная сила. Вы не можете видеть ее, но вы можете видеть результаты ее действия. И великий зал героев славы веры. В 11 главе послания к евреям, и там говорится, что Бог все создал верой, и Он не сказал, я слышал, как проповедники говорили, что Он создал все из ничего. Нет, это не так. Написано, что Вера. Он создал все из того, что вы не можете видеть. То есть из веры. Поэтому вся суть здесь в вере. Вера — это не что-то трудное. Вера — это просто верить тому, что сказал Бог, и слушаться этого. Просто делайте то, что Он сказал, потому что это сказал Он. Аминь. Аминь. Поступайте как Авраам. Он поднялся и ушел. Мне это нравится. Это повторялось опять и опять. И затем Бог завета изменил его имя и вложил часть себя в имя Авраам, Хашем. Изменил его имя, и это сильный завет. Он изменил его имя. И снова, снова, и снова. Бог что-то говорил, и Авраам делал это. Бог говорил, и Авраам исполнял. Бог говорил, и Авраам исполнял. Это также часть имени Бога. Йод, Ях, Вав, Хей. Верно. Вот это Хей здесь. В этом имени. Это партнерство будет расти. Могу я показать им кое-что из Бытия 18? Позвольте мне показать вам, как это партнерство по завету действовало, когда он слушался Бога. Он попал туда, где он никогда не был раньше. Бытие 18 глава. Позвольте мне показать пример этого. 17 стих. О, да. Это было после того, как Сара смеялась и так далее. И сказал Господь,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 И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Бог сказал, «Я знаю Я его». «Я знаю его». Как именно Авраам знал Бога? Он был человеком Вер? веры. Да. да. Я знаю, что он собирается делать. Я знаю, как он будет реагировать. Но партнерство здесь возросло до такой степени, что Бог сказал, «Я не могу уничтожить садом Гамору, пока не скажу он ему». «Я должен поговорить с ним об этом». «Я должен поговорить с ним об этом». Поскольку он ходит, брат Копленд во владычестве этого завета. Именно так он и поступил. Авраам пошел в землю, которую Господь указал ему. И теперь Авраам начинает разговаривать с Господом. Разве ты уничтожишь город, если там будет 50 праведных? Уничтожишь ли ты его, если там будет, и он начинает говорить Господу о том, что делать? И в Библии написано, что Лот был праведным человеком. Лот на расстоянии суток от уничтожения даже не представляет Верно. о том, что произойдет. Но Авраам знает, поскольку Бог сказал ему. Вот что партнерство по Завету принесет вам. Вы будете знать. Это Вы будете знать, что происходит. Мы получаем от вас письмо. Мы знаем, что происходит, что Дух Божий говорит Пророку. И это сокрытая информация. Лот родственник Авраама, и он не знает о том, что произойдет. Потому что вот здесь говорится: Я знаю его. Здорово. Конечно так же. Я знаю, что он знал. Конечно сделал. же, он знал Лота. Он знал, кем был Лот, но у него не было взаимоотношений Завета с Лотом, хотя Лот и был праведным. Но у Бога были такие отношения с Авраамом. И Лот не знал о том, что произойдет. Я не могу сделать этого, пока не скажу вначале своему партнеру по Завету Аврааму. Я должен обсудить это с ним. Вот почему Бог дал нам Духа Святого. Он никогда не оставляет нас. Вы не можете быть в одиночестве, особенно в те дни, в которые мы сейчас живем. Вам нужно духовное покрытие. Мы видели это на прошлой неделе в случае с Давидом, и теперь в случае с Авраамом. Что Бог так близко внимает своему партнеру по завету Аврааму, что говорит, я не могу двигаться на этой земле, пока не скажу ему. Хвала Богу. Да. Аминь. Я должен сказать Аврааму сейчас. Я называю это спором с Богом. Это не совсем правильное слово. Он не спорит с Богом, но в своем разговоре с Богом он говорит о количестве праведников. Он сказал в первой главе Исаи. «Приходите, порассуждаем, порассуждаем вместе. вместе». И это то, что делает Бог. То, что он делает. Вы осознаете, что во всем этом рассуждении он ни разу не упоминает имя Лота. Авраам сказал, «Если там есть хоть кто-то праведный». Он ни разу не сказал, «Я хочу спасти мою семью, Господь». «Если ты праведный, ты не тронешь мою семью». Но Авраам не сказал этого. Он сказал, «Если там будет столько-то праведных». Он уже знал, что Лот был праведным, поскольку Лот ходил вместе с ним. Он был частью завета. Он верой ходил вместе со мной, и мы следовали за тобой. Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Когда мы следуем нашим взаимоотношениям завета, мы остаемся вместе в завете. Вы защищены. Вы защищены, есть защита, которая работает, и ее невозможно объяснить в естественном. Но те ангелы сказали, мы должны вывести тебя отсюда. Они работают по расписанию. Это как человек, у которого мы брали интервью, которого помиловал президент Трамп. О, да. Пол Слоу. О, да. Когда с ним говорили, он разговаривал с сотрудником тюрьмы. По-моему, это был надзиратель, человек, который отвечал за него. «Вы принимаете помилование?» Ему нужно было ответить своими устами. «Я принимаю помилование». И если бы он не сказал это, его бы оставили в тюрьме. Все дело в вере. Он должен был сказать после того, как сказали они, и тюремщик сказал, «У вас есть 10 минут. Мы не можем держать вас здесь. Это противозаконно удерживать вас. Как только он принял прощение». И как только мы приняли прощение и исповедали это, враг обязан убрать от нас руки. Те ангелы сказали, мы должны вывести тебя отсюда благодаря тому, что сделал Авраам по отношению к своему партнеру по завету Богу. Это время благая подошло к концу наше время стекло. Твоя очередь, Джереми, помоги нам. Здравствуйте, я Каннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». А это профессор Грег Стивенс. Большинство из вас знает, но если вы пока еще этого не знаете, то... Как ты только что сказал, где вы, были? где вы были? Я обращаюсь сейчас ко всем нашим партнерам. И, Грег, как ты знаешь, на протяжении лет я проповедовал и по-прежнему делаю это. Фактически я проповедую моим партнерам, остальные присоединяются к ним. Но это близкие взаимоотношения, которые у меня есть с моими партнерами по Завету, и Господь сказал мне, они партнеры по Завету, ты заключил с ними Завет. Пиши им письмо каждый месяц, молись за них каждый день. И, конечно же, я это делаю. Я проповедую моим партнерам те концепции, которые есть у меня. Поскольку я так много думаю о них, и я проповедую моим партнерам, а остальные присоединяются к ним. Давайте вернемся, Грег, к 12 главе «Бытия». Когда я впервые записывал с вами передачу, кто-то сказал, «О, как бы я хотел! Я так завидую вам! Мне бы хотелось, чтобы брат Копленд проговорил и в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы он посоветовал мне». Я сказал, «Посмотрите да. передачу». Послушайте его проповедь. Он будет говорить вашу жизнь. Вы только что подтвердили это. Да. Аминь. Вы помните брата Хейгена в библейском центре Рэма? Они много консультировали людей. И Господь сказал ему, «Когда я призвал тебя начать эту библейскую школу, я ничего не говорил о консультировании». Он сказал, проблема в том, что в большинстве случаев у них нет своего места. У них нет церкви. Верно. И брат Хейген говорил о том, что когда он был пастором, люди выходили вперед к сцене для молитвы и молились в конце служения и так далее. И один человек подошел к нему и сказал, «После собрания я могу поговорить с вами?» Он ответил, «Конечно». И когда все вышли вперед к сцене для того, чтобы помолиться, и помолились, тот человек поднялся и начал уходить. И брат Хейгин остановил его и спросил его. Он сказал, «Вы хотели поговорить?» «Нет», — ответил тот, «У меня была проблема». Но он сказал, «Я пришел сюда, помолился иду, святой Аминь. Бог». Исправили ситуацию, Бог проконсультировал Верло. его. Это здорово. Он может сделать больше за небольшой промежуток времени, когда вы говорите под помазанием. Потому что сколько раз я слышал, это через ваше служение? Одно слово от Бога навсегда, навсегда изменит, изменит вашу, жизнь. вашу жизнь. И вот одна вещь относительно консультирования. Я не знаю, что не так с ним или с ней. Я должен сесть и послушать, и человек просто повторяет свою проблему. Да, да верно. И в таких случаях люди даже неосознанно ожидают от вас сострадания. Кто прав? Кто не прав в этой ситуации? В 99 случаях из 100 это касается семьи. Муж хочет, чтобы вы согласились с ним, жена хочет, да. чтобы вы согласились с ней. Признайте это, покайтесь в этом и двигайтесь Здесь дальше. есть его сторона, ее сторона и Божья сторона. Верно. Аминь. Дух Божий будет консультировать вас. Верно. Но вам придется провести с Ним время. И если вы не приняли крещение в Духе Святом, то это самое легкое, что вы можете сделать в своей жизни. Это легче, да? чем спастись. Дух Божий сказал через доктора Луку, «Насколько же больше Отец ваш Небесный даст Духа Святого тем, кто попросит у Него?» Я прошу. Аминь. Спасибо. Аллилуйя. Да. Вот так Однако просто. Однако это вера. Вам нужно да. сделать это верой. И я видел как люди выходили вперед и начинали хмуриться. Не хмурьтесь! Да. Это что-то хорошее. Иисус — дар миру, а Дух Святой — дар для церкви. Аминь. Это часть ваших преимуществ по завету. Да. Им вы запечатлены в этом веке. Мы запечатаны Духом Святым. Если хотите знать, спасены вы или нет, или находитесь в правильном положении с Богом, молитесь в Духе. Хорошо. Вы запечатлены. С вами все в порядке. И я понял, что никогда не оставит и не бросит вас. И сея с вами во все дни. И знаете, брат Копленд, я быстро поменял свое отношение. Скажу вам следующее. Однажды я отвернулся от Бога, потому что я думал, что не могу служить ему из-за религии. Много разного мусора. И мой армейский жетон не отражал никакую религию. Они говорили, вы не можете иметь это. Вы либо протестант, либо католик, либо еврей. Вы не можете быть никем. Я отвечал, но именно такой я. И на моем армейском жетоне не было религиозных надписей. И вот я на стрельбище, чтобы стать лучшим стрелком. У меня только один выстрел, потому что я служу в военно-воздушных силах. Мне дают сделать только один выстрел, и вот я лежу там, и едва вижу мишень на расстоянии. Я лежу на животе, и сказал только одно «Боже, помоги». И это не было молитва, это было отчаяние. И следующее, что вышло из моих уст, это иные языки. Я был наполнен Духом Святым еще в детстве. Да. В молодежном лагере мне было 13 лет. Но я с тех пор не практиковал это, и таким образом он сказал мне да, я рядом. Я рядом. Дружище. Кстати, я отличный стрелок. Да. И я тогда попал в цель, и хотя я отверг его, он не отверг меня. Верно? Он был рядом. Потому что это завет. Навсегда. Да, сэр. Он рядом. Навсегда. Да, сэр. И через несколько лет я перестал бежать от Бога и начал проповедовать Евангелие и так далее. Просто хвала Богу. Хвала Богу. Но это было обетование завета, как и здесь, в 12 Здорово, главе «Бытия». Здорово, давай поговорим об этом. Хорошо, «Бытие 12». Это Бог обращается к Аврааму. «И сказал Господь Аврааму». Это было еще до того, как тот стал Авраамом. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Он должен был пойти верой. «Я произведу от тебя великий народ». И это человек, который не мог да. иметь детей. Как же это произойдет? Это противоречие Верно. в завете которое мы видим. Верно. Бог — это Бог, устанавливающий завет и противоречие. Когда Он обещает вам что-то, это противоречит вашему разуму. И да. вы должны выиграть битву в разуме и поверить Его Слову сверх всего остального. Хвала Богу. Я благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты, Боже мой, Брат Коупленд, я только что увидел это и возвеличу имя Твое. Здесь он Авраам. Когда Бог изменил его имя на Авраам, его имя стало великим. Именно. Я его только что имя увидел стало это. великим. Как только Бог изменил Бог его имя свое вот здесь, имя в имя Авраам и сделал его имя великим. великим. Слава Богу. Пожалуйста, поймите это. Это партнерство. Я благословлю благословляющих тебя. Я благословлю благословляющих тебя. Я делаю все необходимое, чтобы обновлять свой разум, как написано в 12 главе послания к римлянам. Представьте тела ваши, в жертву живую. Да. Святую и угодную. И на протяжении долгого времени я не говорил тело. Я говорил «моя жертва». Именно так я называю свое тело «моей жертвой». Здорово. И я продолжал заниматься этим, получал благословение, и затем то, что я называю увидеть на широком экране, я увидел, как тоже благословение в Эдемском саду продолжало действовать дальше в жизни Ноя. И дальше, и дальше, пока не дошло до Нового Завета, и тогда мои глаза широко открылись. И я подумал, «О, да, да». И я услышал, как Господь сказал, «Каждый раз, когда ты пишешь слово «благословение», пиши его с большой буквы». И теперь я могу сказать об этом вам, мои партнеры. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему он делает это? Вот почему я это делаю. И в этом письме я говорю, когда вы сеете свое благословенное семя в этом месяце, и все это написано большими буквами, и вот по какой причине, я продолжаю делать это при любых обстоятельствах, теперь это стало привычкой, это обновление вашего ума, когда оно становится привычкой, и вы делаете это постоянно. Я тоже постоянно так делаю. И моя программа по проверке правописания наконец приняла это. Она больше не пытается меня исправить. Да. Она просто позволяет мне делать да. это. И это здорово, но я делаю это. Я делаю то же самое. Зачем вы это делаете? Мой Равин так делает. Хвала Богу. Аминь. Мой Равин так делает, то есть вы. Поскольку вы делаете это, а я ваш партнер. Я делаю это, поскольку я обновляю свой Хвала разум. Хвала Богу. Я буду ходить в этом помазании, поэтому мне нужно делать то, что делает мой раввин. «И больше дела сотворите, потому что я иду к Отцу». Иисус ожидал этого. Они исполняли дела Иисуса, они знали. Вы один из них, потому что вы звучите как один из них. Помните да. это? Да. И вам нужно начать делать это. Вы партнер по завету. Если вы хотите получать от этого пользу, у нас здесь есть партнеры по завету. Потому что я буду благословлять их. Верно? Мы благословлены, потому что вы были благословлены. Верно? Можете ли вы доказать это? Вы были благословлены, потому что он был благословлен, и вы были благословлены, потому что Орел Робертс был благословлен. Вы партнер по завету. Верно. Понимаете, что я имею в виду? Да. И это благословение продолжает передаваться дальше. это приводит дальше. нас к брату Манси. Орел Робертс умирал от туберкулеза. Туберкулез называет проклятием краснокожих. Орел родился в январе 1915. 1900... 18 -го года. Брат Хейген родился в августе 1917 -го года. Вы можете получить представление о том, как далеко шагнула медицина. И лежа в своей кровати, брат Робертс кашлял кровью на стену. Поэтому они переклеивали обои. И был один человек, который проводил палаточные собрания. Орл Робертс был палаточным проповедником. Я присутствовал на двух из трех его последних палаточных собраний. Хвала Богу. Его старший брат и сестра, пришли к нему и сказали, «Орл, есть человек по имени Манси, который проводит собрание недалеко от нас. Мы повезем тебя к нему». И вы должны понимать, что Орл Робертс так заикался, что он не мог произнести свое имя перед детьми в школе. Итак, они взяли его и повезли, как ребенка. Они посадили его на заднее сиденье машины так, чтобы можно было это сделать. Просто отсоединили часть заднего сиденья машины, посадили его туда и привезли на палаточное собрание. А потом переместили на другое место в машине, чтобы он мог слышать проповедь. И тот человек... Проповедовал об исцелении. Да. И он сказал: Молодой человек, подойдите сюда. Он подошел. Он был только кожа до кости. Он подошел к сцене, тот возложил на него руки. Орел был полностью исцелен. Тот сказал, сделай глубокий вдох. Его легкие стали совершенно новыми, и он больше никогда не заикался. Боже мой, хвала Богу. Я знал об этом. И я замечал, что время от времени заикание пыталось вернуться к Нему, но он делал глубокий вдох, и оно уходило. Аминь. Аминь. И это часть завета. Вся награда за служение Орла Робертса разделяется и тем человеком. Да, сэр. Мы так связаны со всем этим. Я благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну. Источник проклятия происходит от, от самого дьявола. дьявола. Это источник проклятия. Он проклят. Он есть проклятие. Да. И вам не нужно быть частью проклятия в каком-либо служении. Вам не нужно быть частью проклятия в Израиле. Если Бог что-то благословил, даже не пытайтесь проклясть это. Верно. Потому что это неправильная сторона. Посмотрите, с кем вы соединяетесь. Вы ставите себя на плохое место между горой благословения и горой проклятия. Вы соединяетесь с неправильным, и вы не в той команде. Верно. Именно это, как мы рассматривали на прошлой неделе, едва не сделал Давид. Он был готов воевать с врагами против Иисус своих... Иисус сказал, молитесь за своих врагов. Да, сэр. Молитесь за тех, кто использует вас и гонит вас. Молитесь за них. Не говорите о них плохо. Молитесь верных. И Господь твердо исправлял меня относительно определенных людей в правительстве, с которыми я был полностью не согласен во всем, что они говорили и делали. Но у меня нет права делать что иное, кроме как молиться за них. Я сразу же изменил свое отношение и начал молиться за них. Аминь. Я помню, я помню службу в армии. У нас был любимый командир. Боже мой, наш полковник, его любили все. Я люблю его по сей день. И этого командира поменяли на другого. В нашей группе был один сержант, который служил еще во Вьетнаме. И один из молодых ребят, когда произошла смена командования, сказал, «Это не мой командир, это не мой полковник, я не буду делать то, что говорит этот человек». И это было военное время. Тот положил руку на пистолет и сказал, «Нет, ты будешь». Ты будешь, это твой новый командир, и ты будешь исполнять его приказы, потому что если не будешь, то, ну, вы знаете. Поэтому вы должны уважать звание и человека, который занимает определенное положение в стране, и поэтому я должен молиться да, за этих людей, я должен ну, молиться верно. за них. Вот что я должен делать потому что мой главный ответ здесь. Аминь. И мы говорили об этом вчера, о благословении, о том, что Бог сказал, «Я ничего не могу сделать относительно этого разрушения по причине Авраама. Я должен поговорить с моим другом Авраамом, поскольку их завет был настолько сильным». До такого уровня да. доросло их партнерство. Да, Можно пожалуйста. я покажу вам еще раз? Хорошо. 30 глава Бытия. 30 глава Бытия, речь идет о Биакове. Это внук Авраама. Я покажу вам один стих. 27 стих. Позвольте мне показать вам силу партнерства по Завету. Лаван — это тесть Иакова. И вы знаете эту историю о том, как Лаван обманывал его со своими двумя дочерями. И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Хвала Богу, вот оно. «Не оставляй меня». «Не уходи, потому что я не такой хороший пастух, как ты». Пожалуйста, не оставляй меня. Единственная причина, по которой я благословлен, это ты. Ты источник благословения Божьего. Этот человек обманывал Иакова и поступал с ним неправильно. И, конечно же, вы знаете эту историю с овцами. Он сказал, «Давай сделаем это так. Те, которые будут рождаться с пятнами... Вы знаете эту историю. Козлы обычно коричневого цвета, а овцы обычно белого. И вот у Иакова рождаются такие, какие редко рождаются, и в конечном итоге у него оказывается больше, чем у кого-либо другого. Имя его зятя Лавана на иврите — это лавон. Оно означает белый. Ну хорошо, мистер Белый, выберите белых, а я возьму остальных. Вот как все просто. Но во всем этом он был благословлен. Это сила партнерства по завету. И библейское правило состоит в том, что когда слово употребляется впервые, в дальнейшем оно несет тот же смысл. Закон первого упоминания. Да, закон первого упоминания. И когда Иаков уходил, о нем сказали... Он овладел всем. И это означает преуспевание. Верно. Верно. Вся слава. И это означает преуспевание. Это не оправдывает его поведение, но благословение – это благословение. И благословение Божье было на его жизни. Именно благословение Божье принесло ему преуспевание. Верно. Да, верно. Его тесть обманывал Иакова, но вы должны помнить о том, что Иаков обманул своего собственного отца, поэтому он пожинал то, что в свое время посеял. Верно. В этом. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет. Он все еще был в Уре, в Месопотамии, когда это произошло. Из всех его сыновей только один был рожден за пределами обетованной земли. Поэтому дети Иакова были странниками. Они были рождены за пределами обетованной земли. И он должен был вернуться в ту землю, в которую Бог изначально призвал их. Он должен был вернуться и раскопать колодцы, выкопанные его отцом и дедом. И это еще один пример партнерства по завету. Он был благословлен благодаря этому. И также да, да. вся его семья была благословлена благодаря этому. И было еще одно изменение имени. Да, сэр. Знаете, что это было? Вы знаете, что это было? Знаете, да. что это было? Скажите нам. Нет, говорите вы. Иаков. Иаков. Израиль. И когда вы видите это, как говорил Кейт Мор, у меня вдвое больше мурашек по телу. И когда вы видите дети Израиля, это дети Иакова. И это имя буквально означает «Бог сражается». Хвала Богу. Другими словами, я буду сражаться за вас. Я всегда буду сражаться за вас. Все имена патриархов находятся в этом имени, но в нем представлен Бог. Он вложил свое имя в него, и это буквально означает, Бог сражается. Он боролся с Богом, и Бог будет бороться Изра за вас. Иль. Эль. Вам это нравится? Мне это нравится. Хвала Богу. И все были благословлены благодаря этому человеку. И это возвращает нас в 12 главе бытия. Я благословлю. Благословствуй Вот так опять. Вот так. Пола Господу, твоя очередь, Джереми, помоги нам. Здравствуйте, Кеннет Копланд, и это передача. Победоносный голос верующего. Давайте помолимся и сразу же перейдем к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя, и мы благословляем Твое имя. Имя Иисуса. Имя, которое превыше всякого имени. COVID-19 — это имя. А имя Иисуса побеждает COVID-19. И мы прославляем Тебя за это. И за то, что оно побеждает весь беспорядок, который пришел в этот мир вместе с 2020 годом. И благодарение Богу верой мы победили. Да. И мы просто прославляем тебя и благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Давайте откроем наши Библии на первой главе послания да. к филиппийцам. «Спасибо тебе, Иисус». Филиппийцам, первая глава. Это послание является партнерским письмом. И я могу доказать это. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир». Я думаю, что это интересно, ведь ты знаешь иврит и так далее. «Благодать язычникам и то же самое шалом». Шалом, евреи. Мне это нравится, да. Вам это нравится, не так ли? Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда. Во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие. Послушайте. Луки 5, 7. То же самое слово. Когда они поймали много рыбы, они позвали на помощь партнеров. других да. партнеров. Вы можете сами прочитать об этом в Евангелии от Луки 5.7. Это то же самое слово «партнер». Естественно, это было написано на старом английском языке, и в те дни, я не знаю, говорят ли так сегодня, мне это неизвестно, но в те дни партнерства называлось общением или участием. Мы начинаем заниматься вместе бизнесом, и никто из нас не может вести его сам по себе, и мы входим в партнерство, мы становимся партнерами. И я вспомнил кое-что забавное. Как один человек сказал. Да, некоторые из них хотят участия всех на этом корабле. Нет, я не об этом говорю. Помните это? Нет, я имею в виду другое. Да. Врач принимает участие, не так ли? Да. Врачи, которые лечат людей, принимают участие да. или адвокаты? Да. Это Верно. партнерство. Это партнерство. А вот почему у служений есть партнеры. Спасибо тебе, Господь. В некоторых случаях партнерство – это способ собрать деньги. Но это их дело. Так поступают другие, но не я. Но знаешь, Грег, Господь был так строг, он был так строг ко мне, когда я только начал писать это партнерское письмо. Он сказал, когда написал, перечитай его, и если у тебя будет ощущение, что ты каким-то образом подталкиваешь их давать, то порви его и напиши заново. Я порвал много таких я писем. Я оценю это, спасибо я вам. Я порвал много писем, пока не дошел до того, что это просто потеряло место в моем мышлении. И больше такого не происходило. И вот на что Господь указал мне. Он сказал, даже если у тебя появляется такая мысль, порви это письмо. И вот я перечитываю его и думаю, и именно об этом я и подумал бы, и я просто выбрасываю его. Эти люди, его овцы. Он отдал за них свою жизнь. Верно? Но вы являетесь тем, кого Он поставил служить им. Верно. И покрывать их. Верно. Вот почему. Вот почему. Да, сэр. Да. А не оказывать на них давление жертвовать. Никогда. Верно? Наша конференция для служителей в январе. Мы январе. проводим ее каждый год. И Господь. Однажды сказал о ней, служители, которые приезжают на эту конференцию, «Не собирай на ней пожертвований». Он сказал, «Я не хочу, чтобы они чувствовали какую-то ответственность за все это». И вот однажды Джерри Севелл все-таки за моей спиной собрал пожертвования. И я сказал, «Господь, нужно остановить это». Он ответил, «Нет» у них должна быть возможность жертвовать, но я не хочу, чтобы они это делали под давлением». И Бог сказал, «Когда ты собираешь пожертвование на собрании, прежде чем собирать его, учи о небесной экономике, удели этому время». И знаете что? Иногда слово о пожертвовании превращается в проповедь. Верно? На тему небесной экономики, в которой говорится о том, как Бог думает о деньгах и как мы должны думать о деньгах. И так Когда далее. я впервые приехал на конференцию для служителей, я был пастором в Калифорнии. Мы приехали сюда. Раньше я никогда не приезжал на эту конференцию для служителей. Я посетил многие конференции, и мне не нравилось собрание для служителей конференции. Я ненавидел их. Должен быть честным. Я ненавидел их. Они мне не нравились, потому что я знал, что на них будет происходить. Все евангелисты, которые посещают ее, будут искать меня, чтобы я помог им провести служение, и я не хотел отказывать им. Все они хотели приехать в Сан-Диего, потому что там хорошая погода, понимаете? И обычно они хотят приехать в феврале. Я вел себя несколько цинично, но когда я впервые приехал на конференцию для служителей в миссии Кеннета Копленда, я подошел к своему стулу, и на нем лежал подарок. Что это? Следующее, на что я обратил внимание, никто не собирал пожертвования. Я сказал своей жене, они не собирают пожертвования. День второй, никто не собрал пожертвования. Я сказал, они не собрали пожертвования. На третий день я уже хотел жертвовать. Серьезно. Я дошел до такого состояния, когда мне нужно посеять в это, и я должен найти какую-то возможность посеять. И тут Джерри Свелл дал мне такую возможность. Но это просто потрясло меня. Я понял, что здесь происходит что-то другое. Да. И так было всегда. Каждая такая конференция проходила именно так. Это благословение. И это происходит по причине Партнерского Завета. Да. О котором Господь сказал вам. Да. да. И как это делать. И Вала это ощутимо, Богу. сэр. Это ощутимо. Я был именно на вашей конференции для служителей, когда получал направление для нашей церкви на следующий год. Вала Каждый Богу. раз. Послушайте что он сказал, всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих. Партнеры, я да, имею вас в сердце. В узах моих. Это где? Он находился в тюрьме вместе с силой. Его избили почти до смерти. Прямо здесь, среди ночи. Я верю, что это применимо к самому... Темному времени в вашей жизни. Слава Богу, они молились и прославляли Бога. Они молились, пели песни и прославляли Бога среди ночи, и произошло землетрясение, которое потрясло всю темницу. Подобного не происходило нигде, только здесь. Даже если бы то землетрясение произошло везде по той стране. Сколько землетрясений вы знаете, во время которых спадают цепи и наручники? Uh -huh. <laughs> У них они спали. Верно. Это ангел. Да, это был ангел, конечно. Это не могло быть что-то другое. Он другого. пошел и сотряс то место, место, просто потряс его прямо посреди ночи. И теперь главный тюремщик стал пастором да, церкви. Сэр. Я называю это убежденным. Убежденной церкви. Церкви. Да, в узах моих, когда они читали это письмо, они подумали, да, я там был, я знаю. Я был в ту ночь в этой тюрьме. И тюремщик хотел покончить жизнь самоубийством. И они сказали ему, не делай этого, ты и весь твой дом будут спасены. Это партнерство, да. которое было предложено всей его семье. А почему он собирался убить себя? Потому что наказанием за побег узников была медленная смерть. Его бы замучили до смерти. Да. И он знал это. И великий апостол сказал, «Не делай себе вреда». Верно. Мы все здесь. Откуда он знал, что они все там? Было очень темно. Была полночь. Духом святым? Я думаю, что, скорее всего, Духом Конечно. святым. Конечно. Конечно. Но он сказал, Ты и твой дом». Если вы партнер по Завету, ваш дом является частью этого благословения, которое пребывает на служении. Есть люди, которых ты хорошо знаешь. Они транслируют свои передачи на нашем канале Виктори. Дэвид и Николь Кранк. Да. Они пасторы да, сэр. замечательной сэр. церкви. Более да. чем одной церкви. Его папа был партнером. Его папа был проповедником. Его научили, и он верил, что должен быть бедным. И он начал слушать. Это было еще в те дни, когда использовались кассеты. Мы тогда слушали кассеты. И он просто не мог наслушаться. Он начал слушать наши кассеты о законах преуспевания. Он начал давать по доллару в день. И он сказал Господу, где мне взять 30 долларов в месяц? Бог ответил, я не сказал 30 долларов в месяц, я сказал по доллару в день. И Дэвид напомнил мне и рассказал о том, как они искали пустые бутылки или что угодно, что можно было сдать, чтобы получить за это деньги, которые они клали в конверт и отправляли нам. И это привлекало внимание каждого человека, который работал в нашем служении в отделе обработки корреспонденции. Один доллар в день. У нас появился доллар. Вот так его отец посылал нам служение по доллару в день. Он партнер. Последний чек, который мы получили от него, был на сумму 14 тысяч долларов. Мало Богу. Его сын, Дэвид Кранк, тоже партнер с нами. И Дэвид рассказал мне о том, как они собирались вместе. Они жили в маленьком трейлере. Его отец говорил, садитесь, мальчики, и давайте пообедаем. И это говорилось в то время, когда у них не было еды. И отец говорил, возьмите эти сэндвичи и давайте поедим. И он сказал, я не знаю, почему мы не могли есть эти воздушные сэндвичи. Он сказал, почему бы нам не поесть такие же воздушные стейки? Я не знаю. Но что они делали? Они делали то, что могли, чтобы подкрепить соответствующими действиями свою веру. Таким образом, он вложил в своих сыновей веру, и сегодня они партнеры. И эта маленькая церковь его отца да. увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась и увеличивалась. И Дэвид стал пастором. И она продолжала расти, расти, расти, расти, расти. Две больших церкви. Да. да. И программа на канале Победа да, в телесети. Да. да, и он партнер. Верно. А все благодаря верности Его Отца посылать по доллару в день, что на первый взгляд не кажется чем-то большим. Помните эту женщину в храме, которая положила две лепты? Но это привлекло внимание Иисуса. Да. Мы говорим о ней до сегодняшнего дня, как Иисус и сказал. Да. И вот в чем дело. Это вопрос исполнения того, что Господь говорит делать, и быть верным в том, чтобы делать это. Да. Вот оно. Это все, что вы сделали. Да. Просто были верными в исполнении того, что Бог сказал Молитесь. вам делать. Ингичо однажды сказал, это просто. Очень просто. Молитесь и будьте послушны молиться. Он сказал, вера, это очень просто. Молитесь и будьте послушны. Вот и все. Вот и все. Молитесь и будьте послушны. Но вы послушны не потому, что обязаны быть послушными, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Вернитесь к первой главе Исаи. Однажды Бог меня очень серьезно исправил в этом. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Да. У нас были некоторые финансовые трудности, и я упомянул это местописание из первой главы книги книге пророка Исаи. И Бог ответил, «Ты не соответствуешь Ему». Он сказал, «Ты не сказал ни одного доброго слова о ежедневных передачах с тех пор, как я сказал тебе записывать их». Он сказал, «Ты был послушен, но у тебя не было желания это делать». В этом не было ни капли веры. Я приезжал сюда на запись. Однажды я приехал сюда. И эта студия построена на месте, которое должно было быть складом. Я вернулся из Австралии и рассказал о том, что Господь сказал нам делать. Я не сказал, что мы будем это делать. Я сказал, мы будем записывать ежедневные передачи. На обратном пути из Австралии в Америку я спорил с Богом и говорил Ему об этом. И вот однажды я сидел здесь. Я был просто изможден. Я посмотрел вверх и сказал, я все бросаю. И я просто вышел. Я не имел в виду, что на сегодня записи больше не будет. Я имел в виду, на этом конец. И как вы думаете, что произошло? Мисс Глория. Да, да любовь всей моей жизни вам нужно понимать это она была такой застенчивой что в ранние дни нашего служения когда мы приезжали в церковь проповедовать, и пастор в комнате для спикеров говорил, «Сестра Глория, не могли бы вы просто поприветствовать людей?» Она отвечала, «Я этого не делаю». И, наверное, он просто не услышал или не понял, что она сказала. Мы зашли в зал, и она села рядом с женой пастора. И пастор опять сказал, «Сестра Глория, вы не могли бы подняться и поприветствовать людей?» Она поднялась и сказала, «Я сказала вам, что я это не делаю». И просто села. Он сказал, «А, ну, хорошо». И она сказала, «Я бы не хотела это делать». Но она сказала, «Я сделаю Вала Богу. Именно тогда она начала записывать передачи. Я так благодарен за то, что она это сделала. Я тоже. Это было благословением для очень многих людей. Итак, это были наши партнеры, да. Глория и наше да. совместное партнерство. Наш завет, когда она поднялась... И заняла мое место. Именно так поступает Бог. Он занимает ваше место, когда вы мой. нуждаетесь в нем. Он рядом. Он рядом. Он рядом. Он был рядом с тобой, когда ты лежал там на огневой да, позиции. И попал да. в мишень. А я не попал. Я служил в армии в 1957 году. Как раз вскоре после того, как началась Война в Корее. Мы в то время стреляли из старых винтовок М1. Да. Они были такими изношенными. А я стрелял довольно неплохо. Я стрелял с тех пор, как был еще совсем маленьким. Я неплохой стрелок. Я знал, как это происходит, и я мог это делать. И я сказал, здесь что-то не так. И я не хочу сейчас подробно об этом рассказывать. И на этой винтовке, как и на других, был прицел. И я обратил внимание, что когда я делал выстрел, да. он опускался. Каждый раз, когда я делал выстрел, он опускался. Но инструкторов это не беспокоило. И поэтому один раз я промахнулся, и в то время у нас было не самое лучшее оснащение. И все это было изношенным. Это использовалось во время Второй мировой войны. Верно. И большинство из людей даже не знают некоторых вещей. Но дело в том, что когда в патроне недостаточно пороха, то пуля просто не летит так, как она должна лететь. И мне не хватило одного точного выстрела, чтобы стать снайпером. А что было потом, я даже не помню. Какая разница, как да. вас там называют. Но вот в чем вся суть. Меткий стрелок или что-то подобное. Да, верно. Да. Но вот в чем... Суть и причина, по которой мы об этом говорим. Неважно, насколько плохим является ваше оснащение. не Неважно, если вы немножко промахнулись и не достигли поставленной цели. Бог всегда да. рядом. Он ваш партнер, а вы его партнер, и он всегда рядом. Он никогда не оставит вас, он никогда не покинет вас хвала Богу. На этом И вы помазание. должны помнить, что эти вещи да. в Его имени, в Его имени. Мне нравится, как однажды сказала Глория, для того, чтобы Бог перестал быть целителем Иеговой Рафой, да. ему пришлось бы изменить свое имя. Когда он изменил свое имя? И когда? Он никогда не меняется. Он никогда не меняется. И вот в чем дело. Мы говорили об Аврааме. Мы говорили об Иакове и об изменении имени. Имя Сары изменилось. Ваше имя было записано. Вы были наречены его именем. Да. Я был наречен его именем. И он сказал, нехорошо быть человеку одному. В самом начале. И наше время наше подошло время к концу. Степло. Нехорошо быть человеку одному. Вот почему у нас есть партнер. Верно. Аминь. Давай, Джереми, помоги нам. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Вы уже знаете это. Мы говорим о партнерстве и о том, что означает быть вместе. И вчера мы говорили, давайте вернемся сейчас к посланию к филиппийцам, Это послание к филиппийцам, первая глава, 3 стих. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие. Верно. В Евангелии от Луки 5.7 в английском переводе это слово ⁇ Партнерство ⁇ То же самое слово. Оно использовалось. В Британии. Это перевод короля Якова, И он написан на старом английском языке. И когда мы говорим об участии или совместной деятельности, то мы партнеры, и мы можем делать вместе то, что сами по себе мы сделать не можем. Верно. Мы партнеры. Мы в этом вместе. И дальше говорится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 Мы не будем открывать это, но я напомню вам о том, что Иисус сказал в последней главе. Хотя да, я открою это место, Господь да. меня исправил. Последняя глава Евангелия от Марка. И мы видим, что сам Иисус не очень рад тому, что Он сказал здесь. Он упрекал Своих учеников. 16 глава Евангелия от Марка.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 и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и васил одесну и Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии, и, обратите внимание на то, что там написано, в английском переводе стоит слово «они», мы можем забрать его, «содействии и подкреплении слова» последующими знамениями. Последующими знамениями, да, сэр. Последующими, слава Богу, последующими знамениями. Итак, вы участники в Моем помазании. Иисус помазал 12 Своих да. учеников. Во время Великой кампании на реке Иордан, сколько их было? Больше 70. Верно. 72. два. В одно да. время. Он послал их по двое. Да. Целенаправленно. Целенаправленно. Позвольте мне показать вам... Говори. ...откровение. Я покажу вам одно. Я покажу вам то же самое. Как мы уже говорили на прошлой неделе, эти заветы подобны скелету или костям, на которых держится искупление, и на которых оно построено. И да. все это началось с того, что нехорошо быть человеку одному. Нужно создать ему помощника, партнера для него. И вот мы открываем Откровение, 1 главу, 9 стих. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник», в буквальном переводе говорится. «Ваш брат и партнер». Хвала Богу. Прямо здесь, в своей книге, он дает вам это Откровение. «Я ваш партнер». И я даю вам откровение Иисуса Христа о том, что грядет». Книга Откровения — это не что иное, как все пророчества Первого Завета, размещенные в определенном порядке, и то, как они исполнятся. Вот и все. И второе... Да, потому что возьмите да. и Изекииля, вы можете взять Даниила, вы можете... Все они там. Все они там. Здесь есть, Там из все есть книги пророка Исаия, все здесь есть. Все здесь есть. Это совершенно другая тема, но они являются зеркальным отражением друг друга, того, как Земля началась, и того, как все закончится. Это подобно Конечно. тому, чтобы смотреть в зеркало. Вы знаете, что в нем все наоборот. Прочитайте первые шесть глав бытия и шесть последних глав Откровения, они являются зеркальным отображением друг друга. Не так ли? Бог все восстанавливает. Во втором послании к Коринфянам, восьмой главе, есть очень интересная вещь, которую я хочу, чтобы вы увидели. Мы послали с ними 22 стих, 2 Коринфянам, восьмая глава. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности вас. Послушайте дальше, 23 стих. Что касается Датита, это мой товарищ или партнер? Слава Богу! Вот оно. У каждого служения есть партнеры. И эти люди разделяют помазание этого служения. Хорошо. Глядя на это, давайте последуем примеру Иисуса и тому, что Он сказал. Евангелие от Матфея. Извините, Марка, 6 глава. В Евангелии от Марка, 6 главе, 7 стихе, написано... «И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть». И что? Дал им что? Он дал им... Я потерял здесь это место. Власть над нечистыми духами. Власть над нечистыми духами. Он помазал их помазанием идти. Верно. И это сила партнерства. Это больше, чем просто духовное покрытие. Это помазание. «Я могу быть участником помазаний пророка, потому что я партнер с вами». Лука также записал здесь, что Иисус послал большую группу из 72 своих последователей по двое. В Евангелии от Луки, 10 главе говорится, «После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Прежде чем Он шел куда-то, Он посылал этих людей перед Собою. И мы видим, как это происходит снова и снова». Грег, ты напомнил мне да. кое-что. Луки, 8 глава. После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье, и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышло семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили вот ему имением его своим. Его партнеры ходили с ним на эти собрания. А теперь... Восьмой стих. «А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав все, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Да. Он воскликнул это. Вот почему мы говорим громко. Вот почему проповедники говорят громко. Я, Я говорю громко. Говорю громко. Он... Он воскликнул громким голосом. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Иисус был проповедником. Да. Да, аминь. И учителем. Он ходил во всех да. пяти дарах служения. Да. В одном теле. Почему он это делал? Он сказал об этом раньше. Иисус, все, что он делал, он делал не просто так. Он был направляем Духом Святым. Да. Он не пришел отменить закон или изменить закон, он пришел исполнить, исполнить его. Исполнить его. Все, что он делал, было исполнением чего-то. Итак, есть ли какая-то причина, какое-то доказательство из Писания тому, что Он помазал их подвое и отправил? Есть ли какое-то доказательство? Да, есть. Да. Вы спрашиваете. Позвольте мне показать. Во Второзаконии 19 главе поддерживается этот принцип. Второзаконие 19, 15 стих недостаточно одного свидетеля против кого-нибудь в какой-нибудь вине, и в каком-нибудь преступлении, да. и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей, двух свидетелей, или при устах двух свидетелей, или трех свидетелей, состоится дело. Если вы хотите утвердить помазание, если вы хотите утвердить служение, у вас будут партнеры. Знаешь, Грег, в одно время я мало спал. В детстве я почти не спал. И мои родители, конечно же, укладывали меня спать в 9 вечера. Я не засыпал до двух ночи. И на потолке были обои с разными рисунками. И я, лежа в кровати, смотрел на них и мог видеть в них маленькие облака. Я и сегодня такой. Я вижу разные изображения на картинках. И это немножко раздражает. Потому что, когда я смотрю на картину, я не вижу картину. Я вижу на ней маленькие странные лица. Но так или иначе. Прямо сегодня, прямо напротив моей кровати лежали места Писания, касающиеся сна. Хвала Богу. Прямо сегодня. И Глория, когда ее голова касается подушки, она засыпает. Я сказал, Бог, и я хочу тоже так, пожалуйста. И у меня есть четыре из них. Большое спасибо, но прежде чем вы выключаем свет, я читаю мои места Писания, которые говорят о сне. Все они находятся в книге псалмов и притчей. И я говорю, Глория, ты согласна с этим? Я согласна с этим, да. И я говорю, я тоже согласен. Поэтому устами двух свидетелей да будет утверждено каждое да. слово. И верой я сейчас засыпаю. И верой я быстро засыпаю. Аминь. Аминь. И я пришел к тому, что мог спать, как она, но мне Слава пришлось Богу. это делать верой. Аминь. И я уже не знаю, сколько лет, не пользуясь своим будильником, я ложусь спать верой да. и просыпаюсь верой. Звук будильника пугает меня. Нет, я предпочитаю, чтобы Дух Святой будил меня. Да. Время вставать. Вперед. Итак, в этом случае здесь говорится об устах двух свидетелей. Мы видели, что Иисус посылал их подвое, двое, и они были помазаны. На прошлой неделе мы говорили о Моисее во время сражения против амаликитян. О да, когда его Сколько руки поддерживали. Двое? У трое. него были партнеры, которые поддерживали его руки. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 18.20, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них». Среди и них. И сейчас, когда мы разговариваем вдвоем во имя Его, Он рядом с он нами. Он рядом с нами. Хвала Богу. Если вы исследуете... Вы узнаете, что описанное в тех главах Евангелия от Матфея да. происходило в его доме. И он сказал, «Еще раз говорю вам». То есть он учил об этом раньше. У Иисуса был большой дом. Изначально, когда его нашли, думали, что это был дом Петра, потому что он был очень большим. Нет, это был его дом, и он стоял в таком месте, откуда вы могли видеть Галилею. Дом на дом озере. на озере. Да, здорово, это очень хорошо. У меня дом на озере. Рядом с улицы, ведущей к синагоге. Да. Да. Да, прямо в Капернауме. Да. я там был. И вот удивительная часть этого. Это было в тот раз, когда он обнял ребенка. То есть у кого-то из находящихся там были с собой дети. И он учил и говорил, еще раз говорю вам, если двое или трое из вас сделают что? Свяжут что-то на земле, это будет связано на небесах. И все, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Истина также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле,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 Верно. Представьте картину небес. Вот Серафимы, которые окружатся вокруг престола. Да. Он посреди этого. Он посреди этого. Если вы посмотрите, посмотрите как-нибудь на Ковчег Завета. Представьте себе эту картину. И там тоже присутствуют двое. Эти два Серафима расположены вот так. И осезамая слава Божья появлялась между ними, когда туда заходил священник и присутствие Божье. Прочитайте историю о том, как Иисус воскрес из мертвых. Там говорится, когда они смотрели, там были ангелы. Один сидел у ног, с конца, и, другой, и с другой на этом конце. Брат Копленд, они сделали ковчег Завета с телом Господа Иисуса Христа прямо, прямо там. там. И осязаемая слава Божья сошла, коснулась этого тела и оживила его. Большинство людей не знают этого, потому что вы можете провести небольшое исследование. Они научились в Египте мумифицировать мертвых. Они обматывали да. каждый палец, все тело тканью в специальном растворе, что бы то ни было. И оно формировало то, что выглядело как кокон. Когда Лазарь вышел из гробницы, он был мумифицированным, он был обвязан. Да? Он был обвязан. Да? Иисус сказал, развяжите его и пусть идет. Его лицо было закрыто и все остальное. И в случае с Иисусом, они не успели положить на его лицо специальную ткань. Эта ткань должна была быть положена на лицо и смочена тем же раствором, и она должна была закончить формирование этой коконообразной вещи. Когда Иисус воскрес, и ученики прибежали в гробницу, они увидели образ Его тела, а самого Иисуса не было, и этот платок лежал сбоку. Да, верно. Что там написано? Увидели пелены лежащие. Да. И платок особо свитый на другом месте. Это мумиобразная вещь была пустой, и платок лежал рядом. Лежал рядом. Лежал рядом. Это все еще звучит правильно. И с двух сторон сидели ангелы именно так то что было на небесах было воспроизведено на земле ковчег завета и когда иисус лежал там поскольку мы можем доказать это из послания да, к римлянам потому что бог воскресил иисуса славою да. своею и тот же дух обитает внутри вас что там говорится Оживляя ваше смертное оживляя тело. Оживляя ваше смертное тело для исцеления. Подумайте о том месте в Ковчеге Завета, которое называется Седалищем Милосердия, Седалищем Хисед. Да. И что было внутри? Священнический жезл. Да. Слово? Да. Заповеди и манна. Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни». Помните все это? Он все это. Когда те два ангела сделали это, и теперь вы можете обратиться к записанному в Евангелии от Матфея, где двое собраны во имя Мое, там и я среди них. Брат Копланд, когда вы и я начали провозглашать Господа, мы это создали здорово. Ковчег Завета, мы создали славу. Вот почему партнерство так важно. Вы не можете быть одиночкой, особенно сейчас. Вам нужны партнеры да. для вашего служения, чтобы создавать эту славу. Будь то наше служение или какое-то другое, вам нужно да. молиться и искать Бога, и узнать, с кем вы должны стать партнером. Мы не просто приглашаем да. вас стать партнерами с нашим служением. Мы любим вас, нам бы хотелось, чтобы вы стали партнерами, но дело не в этом. Вы молитесь. Это может быть Кейт Мур. И вы совершенно соединены. Да. Это может быть Крефла Доллар. Да. Это может быть Джесси Дюплентис. Но Джесси... Нет, мы шутим, Джесси. Но я очень серьезен относительно этого. Вам нужно быть партнерами. Это может быть как церковь в Филиппах. И они стали партнерами с апостолом Павлом и заботились о нем даже после того, как он ушел. Они продолжали сеять. В его жизнь. Он сказал, только вы. Да. Только вы. Тот человек поменял работу. Он был тюремщиком, которого должны были убить за то, что он выпустил их, а стал пастором церкви. Верно. Павел был его духовным отцом. От него он питался. И Бог соединил их в то мгновение. Бог соединил его с Павлом во время землетрясения. Да. И он остался верен ему. И он привел его в свой... Дом привел обоих да. в свой дом, Павла и Силу, и омыл их раны. Да. Что произошло? Боже мой. Спасешься ты и дом, дом. твой, поскольку они партнеры с ним, то весь дом спасется. Мы исповедуем это над всем нашим домом. Мы исповедуем это над нашими детьми и родственниками, благодаря моему партнерству с вами. Мы исповедуем это над своей семьей. И я использую этот стих. Я использую пример Корнилия и его дома. О, да. В случае с Петром. Да. Это еще один пример. Итак, у нас есть доказательства из Писания в Новом Завете, что весь дом — это мое наследие я говорю, Господь, это часть моего партнерства по завету с теми, кому ты прилепил меня. Поэтому мой дом будет спасенным, благословленным и исцеленным. Была одна женщина, которая написала нам. Я перезвонил ей, и в то время мы еще жили в Талсе. Она сказала... Я прошу вас приехать и поговорить с моим папой. Она сказала, он находится в больнице. Она сказала, я не знаю, принял ли он Иисуса своим Господом или нет. Я сел в машину. И я сказал, Господь, да. ты сказал что для того, чтобы захватить дом сильного, необходимо прежде связать его. Пошли своих делателей на это поле. Я сказал, я этот делатель. И я связываю тебя, сатана. Ты не можешь помешать ему прийти в Царство Божье. Я принесу ему слово, я принесу ему слово Божье. Ты не можешь остановить Верно. это. Он будет думать об этом, спать с этим, и он не сможет избавиться от этого. Так и произошло. Он жил на верхнем этаже. И он сказал своей дочери, «Знаешь, я не помню, делал ли я когда-нибудь это или нет. Наверное, мне лучше сделать это». Он встал на свои колени и попросил Господа войти в его сердце. Это что-то не так ли? И первое, что он сделал на следующее утро, он позвонил ей и сказал, ко мне приезжал да. этот проповедник. И он сказал, о да. Он сказал ей то, что он сделал. Богу. Удивительно, не так ли? И наше время подошло к концу. Давай, Джереми, помоги нам. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Нам есть много чем поделиться с вами сегодня, поэтому давайте сразу перейдем к нашему библейскому уроку. Давайте откроем наши Библии на том, что мы читали вчера из посланий к филиппийцам. Напоминаю вам, что апостол Павел сказал, «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». «От первого дня и до ныне». И дальше. Потому что я имею вас в сердце. Я не знаю, как лучше описать мои взаимоотношения с партнерами. Я постоянно думаю о них. Давайте продолжим дальше. Он сказал, «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, послушайте это, партнер, послушайте это внимательно, ибо знаю, что это послужит мне во спасение. Грег, по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Если же жизнь во плоти, доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня то и другое. Послушайте те, кто молится о том, чтобы стать партнерами с этим служением. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Да. А оставаться во плоти нужнее для вас. Он пишет послание. И для нас это выглядит так, как будто человек сел и пишет он письмо. Он в тюрьме. Нет, нет. Он в тюрьме. И он пишет это, находясь в месте, где собираются нечистоты. Он диктует это письмо и думает, я бы хотел выбраться отсюда. Я бы хотел просто умереть и уйти. Но я не могу. И я верно знаю, что оставаться во плоти нужнее для вас. Он уже сказал, что это письмо его партнерам, его партнерской церкви. И я убежден, что он принял это решение, пока писал это письмо. На месте, да, конечно. И он после этого прожил еще много лет. Да, конечно. Но они нуждались в нем. Им нужно было услышать это. Их духовный отец. Так же, как вы благословлены своими партнерами, мы благословлены вами. Нам нужен ваш пример в современном мире. Это часть того, почему Господь попросил вас жить до 120. Да. Для Него, но также и для нас. Я помню это. Я сидел в своем кресле, где я провожу достаточно много времени в молитве. И я молился в духе. Наш дом находится прямо возле озера. И от него до озера ведет небольшая тропинка. И в духе я мог видеть мост над озером. И я подумал, что это? Я не знал, куда идет этот мост. И это беспокоило меня. И я продолжал смотреть и смотреть на него. И Бог говорил мне о верзелии. И о том факте, что он был старый, ему было больше 80, он не мог слышать, не мог видеть. И Давид возвращался в Иерусалим и хотел, чтобы тот пошел с ним на верзели отказался. И я подумал, знаете что, если бы он пошел, Бог бы исцелил его. И вот я сижу и думаю об этом. И Глория проповедовала и учила на основании 89-го псалма, где говорится, Дней наших 70 лет, при большей крепости 80 лет. И в классическом расширенном переводе Библии в сноске говорится, это никогда не было установлено как продолжительность жизни человека. Но в книге Бытие 6.3 говорится, обычная продолжительность жизни человека будет 120 лет. И я продолжал и продолжал думать, и все эти места Писания крутились в моей голове. Они продолжали крутиться в моем разуме. И я услышал следующее. Кеннет, ты пойдешь в Иерусалим со мной? Я ответил, Конечно, пойду. Конечно, пойду. И Бог сказал, в твоем случае Иерусалим это бытие шесть. Три. «Ты сделаешь это для меня?» Я сказал, «Конечно, я сделаю это для тебя». И тогда я сделал это посвящение перед Ним. Я вошел с Ним в завет, в завет долголетия, что я во имя Иисуса с Божьей помощью буду жить и проповедовать и учить слово веры. Вот в чем вся разница. Многие люди жили долго, и Бог благословил их. Но он говорил мне о том, чтобы проповедовать и учить слову веры, потому что это было моим призванием. Учи моих людей вере. И я сказал, конечно, я это сделаю. Меня это восхитило. Да. Вот когда все это началось. И он начал показывать мне шаг за шагом. Все эти вещи. И затем он привел меня к возрасту 90, 85 и 90, и сказал Кеннет, «У меня нет людей этого возраста с помазанием на земле». Их просто нет. И он сказал, «Люди возраста от 90 до 100 лет, их нет. От 100 до 120 их не существует. И я прошу тебя сделать это для меня». Я ответил, «Конечно, я это сделаю». И я увидел в Духе 6 декабря 2056 года. Я здесь не останусь ни на секунду дольше. Аминь. Я уйду отсюда. Большое спасибо. Я не думал об этом в то время. Вы становитесь интересным человеком, когда продолжаете проповедовать слово веры и находитесь в хорошем физическом состоянии, в возрасте 90 лет. Но когда вам исполняется 95, средства массовой информации начинают интересоваться вами. Как насчет еще большего возраста? Это редкая вещь. Послушайте, на вас со всех сторон будут нацелены камеры. Да, сэр. И я увидел это Аминь. в духе. Аминь. Грег. На сцене, на открытом воздухе было так много людей, которые собрались там. Просто огромное количество людей. Глория стояла рядом со мной. Ей 115. И мы стоим на сцене, и я проповедовал слово веры. Я проповедовал из Марка 11, 22-23. Хвала Богу! И внезапно рядом появился Иисус. Просто подошел и сказал, «Хорошо, дети, идемте». И многие-многие люди из присутствовавших там видели Его. Есть много людей, которые решили поступить так же, потому что они слышали, как я рассказывал об этом и да. проповедовал. Бог и учил об этом, вас понимаете? сделать это. Он, он не говорил вам делать это. это, он попросил вас. Да. Да, не говорил. Он попросил меня, и по этой причине вы не можете убить меня. Аминь. Вы не можете. И в то же мгновение наши тела просто упали на сцену, и мы ушли. Аллилуйя. Прекрасное, далеко. То, что вы описываете, это библейское представление об еще одном партнерском завете. Илья и Елисей. Да. Я надеялся, что ты скажешь об этом. Елисей увидел, как Илья ушел. Да. Когда он, он увидел, увидел его уходящего. Он получил двойное помазание благодаря своему партнерству с Ильей. Я смотрю на Илью, как на исполнение этого. Илия и Елисей — это Иоанн, креститель Иисус. И он даже сказал об этом, да. что он придет в духе. Да. В духе или в помазании Илии. Илия на иврите — это Элияху. И это означает «Явве мой Бог». А Елисей, его имя на иврите — Элишуа. Оно означает «Бог мое спасение». Итак, это совершенная картина двух вещей. Была школа пророков, было много людей в одни Ильи, которые не получили это помазание. Но человек, который стал с ним партнером, однажды он даже пытался избавиться от него. Но Елисей оставил работу на ферме, пошел с ним, остался с ним. Какой стойкий человек. Да. Он пахал землю, ходил за валами. Он просто заколол тех валов, принес их в жертву, сжег плуг и сказал, «Я иду с вами, сэр». Тот ответил, «Нет, нет, я иду с вами, да, я иду с вами. Эй, я иду с вами». И первое, что сделал Елисей, когда увидел во что было первым, что он сделал? Он взял мантию, упавшую с Ильи, и сказал, «Где Господь Бог Ильи?» И ударив ею по воде, разделил воды. Он сделал то же самое, что да. видел делавшим своего раввина. Понимаете, о чем я говорю? И Иисус сказал, «И большие дела сотворите». Вот чего Он ожидает от нас. Да. И поэтому, когда Он выслал их по два... Билл Уинстон сказал, «Иисус — это пример сына». Мне это нравится. Вам это нравится? Здорово. Действительно здорово. Однажды я упомяну при этом Билла Уинстона, «пример сына». Мне нравится то, что говорит доктор Уильям Уинстон, что Иисус – пример Сына. И мы должны делать то, что делает Он. Конечно. Аминь. И это то, что Он делал, когда посылал их подвое со Своим помазанием, Своей властью и Своей силой. Они это делали. Позвольте мне показать вам это. Да. Откройте третью главу Деяний. Вы увидите, как они исполняли то, что Иисус сказал им делать. Да. Что Иисус сказал, когда Он выслал их подвое? Он сказал, не беспокойтесь о том, что взять с собой, или что у вас есть, или обо всех этих Это вещах. Это просто. Он не сказал им не брать деньги. Да, Он сказал, не берите ничего из своих вещей. Верно. Есть люди, которые думают, что они носили одну одежду три с половиной года. Это неправильное представление, потому что Иисус сказал им, «Вы будете работать для да. меня, и я позабочусь о вас, я обеспечу все». Это говорит человек, который преломил хлеба да. и рыбы и накормил тысячи людей. Вы думаете, он не сможет вас хорошо одеть? И поскольку у него были партнеры, мы читаем об этом в Евангелии от Луки, и в конце Иисус спросил, «Вы в чем-нибудь имели нужду? Они ответили, «Нет, Господь, мы ни в чем не имели нужды». Вы только что сказали, что он накормил пять тысяч человек. я взял ячменный хлеб и накормил им сто человек. Он является прообразом да. того, что сделал Иисус. Здорово, Хорошо, не так Деяние 3 глава. На случай, если вы думаете, я не знаю, где тут Иоанн Велии, и Иисус в Елисее. Елисей накормил множество людей. Итак, Деяния, третья глава. Вот люди, которые сделают именно то, что Иисус сказал. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день. Да, девятый час — это три часа да. по полудня при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись с него... Я хочу повторить это, когда попаду на небеса. Я хочу увидеть, как выглядит Петр и как он всмотрелся в него. Я думаю, что это было интересно. да Я так думаю, потому что иногда у меня было побуждение Духа Святого, когда вы просто не можете отвести да. от кого-то глаза. Всмотревшись с него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал... Он просит да. милостыню. Его голова опущена. Он видит, что эти люди проходят, потому что Иисус проходил воротами этого храма много, много, много, много раз. Все время. И вы знаете, что Иисус всегда поворачивался к Иуде и говорил, дай этому человеку что-то. Да. Поэтому он сидел с опущенной головой. Я думаю, что, возможно, он улыбался, и Петр сказал, посмотри! На нем пребывало помазание. Да. Он сказал, пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, потому что он был наставлен, не заботясь о том, что с собой брать. Они делают именно то, что им было сказано: а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взяв его, за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни, колени, и, вскочив, встал и начал ходить, вошел с ними в храм, да. ходя и скачая, хваля Бога. Он, он никогда спец, не был там, он всю жизнь сидел возле дверей. Они вышли подвое с помазанием Иисуса, они исполняли наставления, которые Иисус дал им, когда-то слал их подвоя. Это партнерство по завету после ухода да. Иисуса, которое действует на земле. Верно. И оно такое же сильное, как если бы Иисус был там тот Петр день. был на вершине дома, он проголодался. Да. И увидел это полотно. И увидел полотно, которое спустилось да. перед ним, и там были разные животные. И Господь сказал ему, «Поднимись, Петр, закали и ешь». Он ответил, «Нет, Господи, я никогда не ел Нечистого. ничего». Нечистое не входило в мои уста. Так происходило три раза. И мы все знаем из 10 главы Деяний, чем все это закончилось, и как Бог послал его в дом Корнилия. Он взял с собой других людей, зная, что... На него за это набросится, потому что он знал, что произойдет, когда он войдет в дом язычника. Поскольку со времени Пятидесятницы прошло уже 10 лет. У них была полностью еврейская церковь. Он знал, что его за это будут ругать. Но он идет туда. Он берет с собой своих партнеров. Да. Его партнеры были с ним. Он слишком умный, чтобы пойти туда одному. Он знает, что произойдет. Он уже знает. Он видел это в духе. Поэтому он взял с собой своих партнеров. Свидетелей. Своих свидетелей. Вам это нравится, да, не сэр, так ли? Чтобы установить это. И, конечно же. И что произошло? Весь дом спасся. Да. И они наполнились Духом Святым благодаря этому партнерству по завету. И Дух Божий сошел на них. Вам это нравится? Когда он проповедовал ли? Иисуса. Когда он проповедовал То Иисуса. же помазание, которого коснулся Петр, которого причастником он стал, мы не знаем, встречался ли корнили когда-нибудь с Иисусом, но его пожертвования и милостыни не выросли, как говорится, как свидетель Как свидетель. И Петр сказал, Бог нелицеприятен. И первое, что он проповедует, записано в 10 главе Деяний. Как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святыми Силою, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы его свидетели. Мы его партнеры. Да. Вот оно. Мы Вала видели Богу. это. Мы пережили это. И люди говорят, ну...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 Верно. Это Бог. И тот же самый Бог живет внутри нас сегодня. Слава и наше Богу. время подошло к концу. Я начну записывать часовые передачи. Вперед, Джереми. Иисус целитель. И сейчас у Джо ничего не болит, и он живет нормальной жизнью. Он постоянно продолжал питать свой дух Словом Божьим. Обратите внимание, он вкладывал Слово Божье в свои глаза, в свои уши и соглашался с обетованиями исцеления и поверил Богу. Ваш завет с Богом может изменить любую ситуацию. Пятница — это день пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». Позвольте мне еще раз прочитать вам из шестой главы послания Галатам. Шестой стих. Там говорится, «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет». Здесь говорится о партнерстве, здесь говорится о призвании какого-то человека проповедовать и учить Слову Божьему. И о тех из нас, кто слушает это, принимает это и отвечает на это. Вам необходимо сейчас прийти к Господу. Если вы услышали сегодня и на этой неделе Слово Божье на передачах, узнайте, как вы можете ответить на услышанное Слово. Именно партнерство приносит это Слово, которое принесло свет и откровение вам, и в жизнь многих других людей. И многие из вас, кто сейчас смотрит, вы уже партнеры с этим служением. Многие из вас были партнерами на протяжении многих лет, и мы хотим поблагодарить вас, независимо от того, Стоите ли вы с этим служением и сеете ли в него на протяжении многих лет, или только последних несколько недель или месяцев, мы хотим, чтобы вы знали, как мы благодарны вам. Мы молимся за вас. Кеннет и Глория Копланд любят и ценят вас и молятся за вас каждый день. Господь призвал Кеннет и Глорию проповедовать слово веры, и именно это они верно исполняли более 50 лет. Они были послушны Богу, чтобы приносить это бескомпромиссное слово веры всеми доступными способами. И на протяжении многих лет этими инструментами были передачи, журнал, веб-сайт, социальные сети, молитвенная поддержка, имейлы, конференции и так далее. Когда вы сеете в это служение, вы соединяетесь со служением, которое специализируется на том, чтобы использовать свою веру и научить людей жить и ходить верой. Итак, вы вступаете в помазание, которое будет действовать в вашей жизни. Вот что приносит партнерство. Это связь. Отец, мы благодарим тебя за людей, которые жертвуют сегодня. Мы принимаем это, мы называем их благословленными во имя Иисуса. Если вы пропустили передачи этой недели, вы всегда можете посмотреть их бесплатно на нашем сайте KCM.org.ua И позвольте мне ободрить вас. Будьте частью хорошей церкви, будьте частью того, что Бог делает сейчас в вашей поместной церкви. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До встречи, и помните, Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь.